1 апреля, всем добрый день. Наконец-то весна прорвала зимние качели и ворвалась довольно-таки с хорошим теплом. Три дня подряд плюс 15. За эти три дня я полностью перебрал пасеку и выпустил маток. Как выглядит комплектация гнезда? Ну и такая небольшая ремарка. Поскольку мы все разные в оценке чего-то сказанного, чего-то увиденного. Так вот, есть одна категория людей, которые понимают слово «дал наводку», как «дал намек, «дал напутствие». А другой понимает, когда ему скажешь «я тебе дал наводку», он уже спешит бежать в магазин за бутылкой. Так вот, как-то однажды я выставил ролик и назвал его лечение, вернее, не лечение, а лекарство от всех болезней расплода. Ну и показал кормовую надставку, подставку, вернее, запас корма 20 килограммов и перговой рамки. Именно это является лекарством от всех болезней расплода. Ну, погорячился, наверное, что назвал лекарством. Нужно было его окрестить профилактикой, минимум, или оздоровлением. Потому что только назвал лекарство, сразу все посмотрели, не увидели там абсолютно никакого лекарства. И вот, что вы дурите людей, назвали лекарство, а где же само лекарство? Поэтому лекарство и есть. Достаток натуральных кормов, перга. Запас прошлого года где-то по 3-4 рамки ставлю. Мало перговых. И сильная семья. Весеннее развитие это как раз и будет тот эффект и то лекарство от всех болезней расплода. А вторые матки пока еще в изоляторах. Почему в изоляторах? Ну просто... Не было времени, пооперационно я запустил, выпустил, главное, что основную массу. Где-то лет 15 назад хорошо перезимовали у меня по две матки, но семьи были слабые. Не было даже куда определить вторых маток из этих слабых семей. Поэтому рискнул оставить одну в изоляторе при работающей плодной матки было 10 семей после через две недели погибла одна вот таким образом размещается второй изолятор к тому же в этой семье не знаю почему-то выскочила она с изолятора одна одна осталась уже кстати есть Печатная рамка расплода, но вторую пока не тронули. Так вот, первая погибла матка, вернее бросили ее. Через две недели. А основную массу маток оставили. О них не убивают, а просто бросают кормить. Потому что уже у работающей матки максимально активен феромон. У нее свита. Поэтому вторая матка в изоляторе не проявляет никаких о себе таких ярко выраженных присутствий, как матка всего-навсего по запаху феромона. Ну а там уже пошло распространение маточного вещества. Конечно, приоритет той матки. И через две недели, вернее не через две недели, а через три недели при появлении уже первого поколения молодой пчелы бросили основную массу резко и самое дольше продержалась матка в изоляторе проработающей первой который выпустил месяц и четыре дня поэтому я пока в некоторых семьях уже уверенно обкатанный метод пытаюсь повторить где-то неделю подержу так что начинаем развиваться через фактически месяц я сюда заявлюсь уже с очередной ревизии эта ревизия будет выглядеть каким образом выйдет первое поколение я убираю пленку полный доступ в нижний корпус кормовой и пленка щель от передней стенки и от задней тоже щель почему потому что бывает если заднюю часть закрыть наглухо внизу могут эти рамки. Бывает погода никакая. Сырость. Плюс, если семья уже увеличилась, тоже тепло идет и появляется там конденсат. Так что вперед. Начало сезона. Всем удачного старта. Удачного продолжения и не менее удачного завершения сезона. Всего доброго, до свидания.